Друзья, видите, вот рядышком река, да? И вот она, вот они ворота. Ворота воротах замок. Вот, так вот и вы делаете, понимаете? Открывайте ворота и заезжайте приветствую вас друзья вы на туб-канале все для Клёва». в очередной раз мы выбрались на Днестр сейчас начало мая вот, на рыбалочку рыбалка у нас сегодня с подписчиками знакомьтесь это сергей доброе это утро. Митяй. доброе утро скажи громче доброе утро доброе утро замерз наверное или что нет нормально Сергей, ты как вообще? Рыбак опытный? Ну, опытный, можно так сказать, опытный любитель. Рыбака. Опытный любитель. Ну, как и я, в принципе. То есть мы все тут опытные любители. Да? Да, да, да. Я хочу поймать карпа. Вот хочу и все. У меня еще до сих пор не было ни одного карпа в этом сезоне. И уже как бы май, уже я смотрю по постам в фейсбуке, что некоторые мои подписчики и друзья ловят больших карпов, а я еще ни одного не поймал. Я хочу мы поймать тоже, мы тоже в этом сезоне ни одного карася ловили. Ну вы в этом сегодня уже были на рыбалке? Ну да, конечно. Да? На реке да, были? На реке, да, уже на поплавок, все отметили. И Еще карп был? Нет, карпа мы не брали. брали вот у меня карася, моя задача поймать брали, карпа. Брали, брали тараньку, ну тоже интересно, конечно. Да? Ну всё, моя задача, чтобы <с seis> улыбнулся. Чтобы тебя улыбнулся. Битяй, улыбайся, ну покажи. Все, задача выполнена. Нет, не сейчас, с рыбой вместе в руках. Все, тогда огонь, да? Поехали. Всем рыбакам хочу напомнить о том, что обязательно берите с собой пакет для мусора. Обязательно, потому что это главный атрибут должен быть в вашей рыбалки. Потому как всегда в руках что-то найдется такое, что нужно куда-то выкинуть. Вот взяли пакетик, повесили его. Пачки из-под червя, парыша, из-под прикормок. Все это обязательно нужно выкидывать в мешок. Не себе под ноги, потому что потом может улететь в воду, а в мешок. Итак, чтобы поймать карпа, я сегодня для себя решил, что нужно взять прикормку Гросс Карп с бетаином, карп-карась, клубная прикормка фишдримовская, и чуть-чуть добавить э, молотые семя конопли и чуть-чуть добавить гороха. Насадка у нас будет гороховая, кукурузная, опарыш, червь. Изюминкой на торте у нас будет вот такой вот ликвид карамель. Немножко добавим и думаю что эта вкусняшка карпу понравится прикормка такого желтого цвета а, пахнет печенькой и сразу куда в пакет Гороховый стик, он связующий, он немножко добавляет к лекости нашей э, прикормки. Поэтому на днестре, в принципе, на течении он актуальный. Добавили э, конопли, добавили кукурузы, вот, добавили немножко крилевой муки, посмотрим, я думаю, что тоже на речке, на ставке работает, а вот на речке посмотрим, что еще ведь добавляли, Где рассказывай. Крилевый бустер добавляли, технокар, горох с и из-за основы добавляли прикормку в флагман. И надо это все тщательно перемешать, чтобы э, оно повсюду было. Этот бустер разошелся. Ну, чтобы, чтобы не перевлажнить, наверное, да? Да, тоже да, надо да, да. Друзья, перед вами Митя. Это будущий спортсмен. Фидерные ловли Украины которые, ловли а? карповые ловли будешь, да? О, спортсмен карповые ловли Понял Красавчик Молодец Молодец Ô, Файл, мне, <смех> Нет, я чемпион не в фидерной ловли Я в карпове чемпиона <смех> Вот этот видно, что человек с амбициями Конкретными, целями и задачами Растет молодой Такой серьезный Человечек. Конкурент. Конкурент, да. YouTube. Да уже можно ютуб канал для детей по рыбалке. Правильно? Тоже. Ну, так вперед! Вперед из песни. 16 лет уже будет с миллионами подписчиков. Да. Потому что привлекать молодое поколение к рыбалке это... Так, да, правильно при рыбалке и активным образ жизни надо, Потому Конечно, что есть, гаджеты с... это сидят за домам. задуматься. О... Нет, так сзади. мы знаем, тут как бы и дочка и все. Как Только это... я не знаю как создать его. Не знаешь? Я тебе помогу. Хорошо? У меня шабыки телефон. А, вот вы поняли сразу. на месте. Вот, Саша, вот это я понимаю, целеустремленность. Ребята, вы поняли, да? Молодое поколение, какое целеустремленное? Вот это. Мы сегодня создаем канал, да? Дай пять. Да какой? А, вот так вот нужно. О, правильно вот так. А теперь показать, какая же. Конечно, давай все показываю, все как положено. Мы сейчас проверим прикормку, которую мы сейчас замешали Вот, смотрите Снасть у нас сегодня, как всегда, как обычно Обыкновенный инлайн Вот кормушка Видите, да? На основной леске Стопорная бусинка Небольшой отводик И поводок Поводок у меня 0,16 э, метровый, видите, и небольшой крючочек 10 номера друзья люблю этот момент, когда выходит солнце, когда озаревает все вокруг солнечным светом, и чтобы была первая поклевка. Это вообще такой момент. И неважно, ветер у тебя, дождь, снег, я не знаю. Вот этот момент, когда встает солнце и у тебя поклевка. За такие моменты, ну, я не знаю. Надо бороться, подниматься с дивана, да, выключать телевизор и ехать на реку, на водоем и получать такие вот яркие, красивые моменты. Это просто не передать словами. Друзья, ну, начало многообещающее, скажем так. <с agents entrepreneurial singing> <smellsystem> уже одного накормили в этом мире, поэтому <physical FootProfilo> <barking> уже хорошо. Друзья мои, многие из вас смотрят видео рыбаков-спортсменов, любителей рыбалки и выискивают какие-то новые фишки, моменты, нюансы, связанные рыбной ловлей. Как для меня, честно говоря, я скажу, что основным приоритетом для того, чтобы работать на результат, не поймать какую-то рыбу, да, это главное. Это острый крючок, острый крючок и прикормленная точка. Вот это два главных критерия. Все остальное, как бы какая прикормка, какая длина поводка, одна, конечно, важна. Но не настолько, как вот острый крючок и прикормленная точка. Это вот, поверьте мне, если вы придерживайтесь этого правила, в любом случае у вас будет результат, в любом случае. уже у нас карасик друзья карась такой ладошечный пока работает опарыш это не да такого еще не видел честно говоря это посмотрите олень. да олень, олень. смотрите <смех> олень вплавь какой-то или что это кто Снимается. это олень олень олень дикий он как коза больше видишь рога изогнутый да это ж олень. надо я, такого я еще на нашем дистанции видел, чтобы вот так купались. олени вижу, купались. Смотри, Капец. еще и посередине плывет. Да, такой еще нормально гребет. А как ему еще безопасно мигрировать? Только так. Мит, скажи, если ты хочешь снимать на ютубе свои видео, расскажи, о чем ты хочешь его нибудь? Я, я хочу себе два канала. Два канала? Да. Так. Один для рыбалки, второй для, э, вот, для игр. Друзья, знакомьтесь, Митяй, это новый ютуб-блогер про рыбалку. Будет рассказывать все фишки кардфишинга, да? Да. О. Вы с папой часто приезжаете на рыбалку? Часто, были. Бывает... И что вы, когда приезжаете, что вы делаете? Сначала убираем мусор. Но где? Он, а, на, на берегу? Ну, да, на берегу и на, на, ну, чтобы возле нас было чисто. Потом мы замешиваем плико. Мы были на... Ну, на поплаву, там на физе. По пути а, Потом а, мы закармливаемся и рыбачим. А потом а. мы уже домой снимаем. Понятно. А рыбу выпускаете? маленькая, туда. Да. Да. Хорошо, молодец. Вот представляете, друзья, в таком маленьком создании уже столько знаний, как, как не у многих, скажем так, любителей рыбалки. Это хорошо, что вот такие молодые люди, в, в них будущее, что они убирают берег. Вот, вот с такого возраста. Что им прививается это, родителями. Это очень здорово, друзья. И да. постарайтесь и вы вот так же приучать своих детей и самому себя не заставлять а чтобы это от вас исходило что природа это наша, это не кто-то потом придет и уберет за вами правда угу. так очередной карасик карасик на червячка это вот сейчас Пробую каждый раз разную насадку и пробую, смотрю на что что на что клюет. Этот сильный маленький карасик мы его брать не будем. То есть червь работает, это хорошо. Гора сегодня хорошо клюет, друзья. Ветер у нас северный. Я всегда заметил, как только северный ветер, обязательно хороший клев. Когда мы снимаем видео с подписчиками канала Все для клёва», всегда нашим зрителям интересно знать, чем занимается человек, который со мной сегодня на рыбалке. Чем вы занимаетесь, чем живете, скажем так. Расскажите немного о себе и о своей деятельности. Ну, все начиналось, я как бы заядлый рыбак с самого детства. Вот, меня и дед, и один, и второй, и отец, и дядька пристрастили к рыбалке, поэтому э, всю жизнь была мечта, как бы не было возможности приобрести рыб, костюм для рыбалки. Вот, ну и приехав в Одессу, как бы э, задался целью себе, заработав свои первые, как говорится, кровные, захотел купить костюм, я его не нашел. Вот, ну и появилась идея такого вот организовать производство, вот потом изобретать из, из, из высокотехнологичных тканей как бы костюмы. Вначале было, были это простые костюмы, как бы военные, камуфляжные, Потом мы перешли работать именно с мембранными тканями, вот то есть пошли в технологии. Вот. На сегодняшний день мы уже почти 15 лет на рынке, вот законодатели моды на охотничьей, рыбацкой, как бы эта одежда удобная, как бы комфортная. Э -э -э... На сегодняшний день мы проповедуем послойную систему одевания, вот, то есть э базовый слой, утепляющий, защитный, как бы многим людям это нравится. Участвуем в выставках, как бы вы можете нас увидеть на всех выставках охота, рыбалка вот. Ну, в принципе, вот так вот. Вы даже еще не сказали, как называется ваша компания? Компания Комотек. Да. Комотек, да? Да, да? потому что э, компания Комотек и наша цель не зарабатывать деньги, а наша цель э, изменить качество жизни людей, дать им возможность открыть себя по-новому, превратив активный отдых на свежем воздухе в удовольствие. Uh -huh. вот. Поэтому цель не стоит продвинуть себя, продвинуть, а просто быть полезным людям. Uh -huh. Кстати, вот эта классная идея, быть полезным людям. Как это здорово звучит и, и, и как правильно если этим заниматься. Да, и быть экспертом в этом. А мы, кстати, очень экспертны именно в этой отрасли. И еще раз говорю, что мы законодатели моды рыбацкой. Вот, именно высказки костюмов. Ну, то есть теперь рыбаки, подписчики канала «Солик могут себе привести нормальную одежду. так правильно? Да, конечно. У нас цена-качество отличное. То есть с зарубежными брендами по качеству у нас даже выше мы отечественный производитель вот производства здесь на Украине вот, Комплектующий со всего мира вот, с Азии Европы именно фурнитура которую используют все мировые бренды то есть очень высококачественная как бы, и это все доступно то есть то что продается в ритейлах которые завозят за как говорится бренды то есть там цена качества немножко на наш кошелек не подходит Тут мы все делаем как бы для людей, для наших людей. Ну, хорошо, давайте тогда конкретнее. Вот, на, на вас сейчас костюм Терра, да? Да. Ну, это... Можете про нем сказать что-нибудь? Это э, безмембранная ткань, которая с хорошей водоотталкивающей пропиткой. То есть она не продувается. Вот, э, это как защитный слой. То есть, это третий защитный слой, можно так сказать. То есть его одевать поверх... Э... Под руку. Под руку. Да. руку? Такая куртка, как у вас, это утепляющий слой, ага. вот, и желательно э, одевать его под термобелье, то есть э, базовый слой это термобелье либо футболка, обязательно из полиэстра, потому что хлопок не может выступать э, в роли термобелья, вот, потому что там конструкция не позволяет, нитка накапливает влагу и держит в себе, а влага, как вы знаете, э, быстро остывает вода вот и можно получить воспаление легких ну в общем-то заболеть поэтому только полиэстер так и спина может заболеть и все что угодно правильно есть, ну мокрая конечно спина, же, мокрая спина проблема. раздражение я же говорю то есть там мышцы там угу. скрутить ну то да. есть все что угодно вот поэтому тут мы беспокоимся о здоровье о комфорте и сюда входит абсолютно весь перечень то есть базовый слой это Э, термобелье, либо футболка, потом идет утепляющий слой, здесь используется Футболка вот такая, примерно? Да, это очень, кстати, очень хорошая култач cool футболка, это э, разработана для э, военных Южной Кореи, для работы в тропиках, она сохнет от температуры 36,6, то есть от температуры тела, даже если вы сейчас постираете, летом вообще незаменимая вещь, на... для карпятников, для э, охотников, для рыбаков, которые выезжают на несколько суток, то есть они могут... За день ее 2-3 раза постирать, она всегда свежая, то есть сохнет очень быстро. Вот. Куртка утепляющий слой мы предлагаем. Вверх идет нейлон, микрорепстоп, внутри идет G-Loft австрийский утеплитель, вот, который использует очень много мировых брендов, армии мира. Вот. Это искусственный пух, который при намокании работает. Ну, как известно, пух, если намокнет, он работать не будет. То есть, вот, здесь все в порядке. Такая, как это промеж... достаточно Да, Еще. да, очень. И очень классно. Ну, как мы идею взяли Скандинаву. скандинавы как бы используют все должно быть легкое. То есть для трекинга, походы в горы. Легкое, комфортное, теплое. Вот. Ну и в принципе, как этот костюм, один из. Это защитный слой, который защищает от осадков, от ветра, от дождя. То есть в принципе можно его и летом использовать на ночные рыбалки. Просто как куртку, штаны оставить дома. Вот. Сейчас май. Вот. В принципе... Как бы очень комфортно без всяких синтапонов и всего остального дутых курток вот в принципе зимой на для активного э, лова для спиннинга э, даже для если это активный как бы клев принципе так вот ну можно конечно регулировать это все снять куртку одеть куртку пододеть белье под футболку то есть делать микс как вам удобно ну мерзляк вы или как бы не мерзляк в принципе, все регулируйте сами и покупайте один костюм на все сезоны. Хорошо, вот этот костюм именно Терра, он, в нем комфортно от скольки до скольки градусов температуры воздуха? Ну, я не мерзляк, поэтому в нем я был минус 5, вот, при, по слоям нам одеваю. То есть регулировал это термобельем, угу. то есть базовым слоем. Вот. Плюс эта куртка как на вас. Ну вот мы новую тестим куртку как бы ну, Это такая превью Следующего сезона, пока показывать ее Полностью не буду, она более технологична То есть тут самое главное Чтобы человек не вспотел Самое главное в этих всех вещах пара пропуск вот. Чем характеризуются Все модные мембраны Всех мировых производителей И мы стремимся к этому Ну я скажу, что вот я был на рыбалке Недавно, вот было солнце Мне было вот в этой куртке жарко, я взял Отстегнул вот здесь вот, Такая да, штука. вот эту вентиляцию вот отстегнул, угу. и мне было достаточно комфортно, я вам скажу. Да, я же говорю, то есть мы, даже, даже летом, можно находясь в футболке, которая, ну, в, в полиэстеровой футболке, можно и в хэбэшной, использовать эту куртку, вот если ветер прохладный, то есть всегда она с вами. То есть, то есть, то есть получается от минус 10, от минус 5? Минус 5, это, это мой личный тест, Хорошо, как так, бы. Дальше. и плюс... Да можно все лето его возить в машину, если начинает рыбалка, укрыться, просто накинуть, если дождь, защититься от дожжа, от ветра, то есть абсолютно это ваш друг навсегда. Поэтому э, не надо возить с собой какой-то бушлат либо еще какую-то куртку синтепоновую, то есть, которая занимает много места. Это все компактно, это всегда может поместиться в машине. Вот эта куртка она рассчитана при промежуточном одевании. Как заявлено австрийской компанией Джеловт, э, здесь стоит сотый утеплитель на минус 10 при послойном одевании. Mm -hmm. То есть, ну, европейцы, как мы знаем, они очень как бы э, педантичны в этих делах, поэтому, mm -hmm. ну, был пока при минус 5. Понятно. А там посмотрим. Понятно. Какие еще фишечки есть в этой куртке? Какие еще нюансы и преимущества? Э -э, здесь мы используем фурнитуру нашу фирменную всю, э -э, все липучки из нейлона все резаны на лазере, то есть они не торочатся. Некоторые даже клиенты отзывы слышали, были отзывы, что они костюм износился, они их отпарывают, пришивают на другие вещи, потому что это нейлон, он практически не изнашивается. Все молнии это тоже из нейлона материалы. По тестам компания находится рядом возле Ю, ЮКК. Вот, и в принципе 10 тысяч открываний То есть это очень предостаточно Для нашей продукции Ну и вообще для, как бы для таких вещей Все шнурочки Все пулерочки, это тоже нейлон вот. Здесь, как вы видите, на срезе Стоит белый латекс То есть он не делается, знаете, как делаются Сосиски такие вот со временем да. То есть под воздействием ультрафиолета Вот это все разрушается Мы это все учитываем У нас этого не происходит Вот все все фиксаторы, все пулирочки это компании ВУДЖИН Вот Это всемирно известный бренд, который использует как, э, ну, всемирно известные компании, которая производят и, и одежду для военных, для спецслужб. Хорошо, а ветрозащита? Ветрозащита здесь и, ну, очень хорошая. И я не скажу, что Опять же, в каких-то цифрах, но достаточно спасает, как бы, э, на моторе, опять же, на море, на быстроходном катере, то есть... И в Риде, а, по браконьерам. Отличная штука будет, то есть, все легко, комфортно, удобно. Ну, есть костюм, жду отзывов от вас, Александр. Да, да, да. Я, <laughs> Потому я, что вы эксперт. Я его только, да. вот только начал тестить, поэтому да. Да, я обязательно вам расскажу все. Тут, Тут же розы. важны ваши, да, как да. бы, я, в принципе, как мой продукт, но ну, опять же, повторюсь, делаем для людей, поэтому очень буду рад отзывам. Друзья, ну вот я себе приобрел такой костюм и советую вам от себя лично, советую вам тоже присмотреться к этому костюму и при желании его приобрести. Да, наши консультанты вам расскажут как правильно одеться, посоветуют, для каких целей. То есть приходите улица Базовая, 13, там магазин вот шоурум компании Комотек. Приходите, увидите. Все расскажем, покажем, правильно оденем. Вот. будьте довольны. Теперь самая интересная фишка, у нас же есть подписчики канала все для клево, угу. ну, а вы же не просто так на канале все для клево, поэтому для них должны быть какие-то послабления, льготы, промокоды, все что угодно, поэтому давайте колитесь и что-то давайте. Я думаю, что самым приятным бонусом будет для подписчиков, так. то что они придут и э, мы их оденем с ног до головы, правильно оденем, так. дадим качественную консультацию э, не впарим ни одной как говорится ненужной вещи так. вот они останутся довольны и будет еще подарок о наконец-то обязательно подарок. Конечно. Подарок. Да. поэтому приходите увидите все покажем расскажем есть очень много чего интересного Ну, друзья обязательно если вы приходите говорите, все для клёво пароль все для клевого". Опа, все так и будет да конечно договорились так я-мая! Все, давай, давай! Да, открывайте себя по-новому. Живите в свое удовольствие. Наслаждайтесь жизнью. Да, получайте кайф. Что-то карпик не хочет клевать пока. Одни караси. Ну, тоже такие маленькие, мелковастые Это не наш размер. Поэтому мы их выпускаем. Ты тоже выпускаешь маленьких карпиков? Э, маленьких карасиков? Да, э -э -э. Вот таких забираю. Каких? А ну покажи. Вот таких забираешь? Карасиков? Поменьше отпускаю. Понятно. Опаньки. Тарань на кукурузу, друзья. Обычно ловится карась на кукурузу, а тут тарань голодная. достаточно активный ветер вам помогает и карась клюет очень очень хорошо очень активно буквально там минута полторы поклевка минута полторы поклевка но правда карась размер не совсем хороший он такой который забирать еще рано но все же получить удовольствие от вываживания от яркой поклевки можно так, ну мы продолжаем экспериментировать с мясом мидии, получается, вот этой, то, что мы выловили, и подцепил его с опарышем. Попробуем таким миксом. Ну что, Митя, что-то клюет? Так, что там у нас? Что-то есть. Карась хороший. О, паньки. На мясо? На мясо с опарышем. Нормально. Вот такой карасик. Ну, ты красавчик. Молодец. На ну, что? На опарыша? О, класс. Молодец. О! -о, -о. Отлично. Нашел на, на пары? Да. Белая парош, да? Пьявка. Пиявка, да. Присосалась, Биявка. Да. Пиявка. Вот. Вот такой красавчик. Кукуруза, парышек. У меня очень 14. ]ife. Правильно, такой и надо, 014. Отлично. Красивый. Грузка с опарышем сегодня средних очень здорово. Друзья, заканчивается наше время рыбалки. И иногда некоторые вопросы задают подписчики. Что делать с кормом, который остался у вас после вашего сеанса рыбалки? Уже уезжать, а как бы корм остался? Некоторые его забирают с собой, ходут в пакет и сохраняют для следующего сеанса рыбалки. Там, в холодильнике, в гараже, неизвестно где. Но бывает так, что забывает про него, и он там портится, его потом выкидывают. Поэтому я призываю вас, весь корм, который у вас остается, отдавать рыбе. Поэтому вы поймали там 10-15 штук, но зато накормили 100. Понимаете? И тем самым вы делаете добро для дедушки-министра и его питания. Поэтому весь корм рыбки. Друзья, ну вот 8 карасиков мы с собой заберем. Все остальные, в принципе, были отпущены и отпускались периодически в реку. Мелочь мы не берем. Ну, таких более-менее нормальных карасиков взяли. Чисто пожарить и покушать. И вы отпускаете тоже рыбу и будет вам счастье. Вот этого лучше, папа, отпустить. Вот этого. отпуска. Я сейчас переберу. Хорошую ладошечку. Папа, зла, зачем? Ну, все. Свардуло. Друзья, вот так заканчивается наше видео. Мы, я думаю, что нормально провели время, да? Отлично. Да. Прекрасно. Да. Клев был сегодня шикарный. Тарань практически не клевала вот у меня. Буквально 2-3 тарани и все. А так, в основном, красиво понравилась наша прикормка. И классно отловились. Классно. Да, множество экспериментов было со стороны два человека, но некоторые увенчались успехом, был пойман трофейный карась. Да, очень хорошая. Что касается сегодняшней насадки-наживки, то оптимально, отлично работал и червяк, и опарыш, и кукуруза, и что вы еще пробовали Горох. Горох пробовали? Ну не знаю, на горох я сегодня пробовал ловить, у меня не получалось, а все остальное, вот мясное, на ура. просто. Поймали ракушку и на нее классно тоже отловились. По погоде сегодня ветер, да? да, но благодаря вот таким классным костюмам, современной одежде, нам все было комфортно и прекрасно. Да. от отечественного производителя компании Комотек. Ссылка Пропык. в описании на мой канал. Красавчик. Все, любите природу, берегите ее. Да. На мой канал сразу. Молодец, молодец, все правильно. Да, друзья, и не мусорки. и ловите бесплатно на чистых берегах. Днестра без браконьеров. Вот такой девиз нашего канала. И надеюсь, вы нас поддержите. Друзья, если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Сулеклева. Ну, а мы прощаемся с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, все хорошо. Пока. Пока.